Посмотрите на этот ужас. Играть за дефолтную фантомку это та еще боль. А покупать аркану за полтора косаря это тоже боль. Дороговато, мягко говоря. Поэтому встречайте БИЧ закупка фантом Assassin Version лучшие шмотки, которые вы можете найти на просторах интернета и торговой площадки, до 100 рублей. Поехали! А для любителей DoT2 советую скачать приложение для смартфона под названием Dot Loto. Выполняешь простые задания, устанавливаешь игры или смотришь видео и получаешь кредиты абсолютно бесплатно. За них участвуешь в лотереи с другими участниками и выигрываешь ценные предметы. Ежедневные бонусы, возврат монет постоянным участникам и быстрый вывод скинов. Все это ДОТЛАТО. Ссылка в описании. Вообще, у Фантомки очень много разных вариантов шмота, вот прям очень уж много, но проблема большинства этих вариантов в том, что все они какие-то не очень уж интересные, я бы сказал, что вся эта херня не отличается от того, что надето на героя по дефолту, а значит и смысла в этом немного, особенно по отдельности, так что сегодня у нас будет много сетов. И первый из них – Penumbral Vesture. Да, вот такой вот сетец и стоит он жалких 20 с небольшим рублей, поэтому отлично просто вписывается на пятую строчку. Если денег совсем мало, то можете смело брать. Я, кстати, не проверял, но, возможно, покупая все предметы по отдельности, это обойдется вам еще дешевле. Есть, конечно, в этом мире вообще бывает что-то дешевле 20 рублей. Ну идем дальше. Мой любимый предмет на Фантом-Ассасин. Это Сил. Лютейшая, брутальная коса. В фулл версии сет с этой косой стоит каких-то лютых 700 рублей или что-то около того. Весь сет носит статус легендари, но единственный легендарный айтем в нем это как раз эта коса, так что переплачивать за весь остальной мусор целых 600 рублей, чтобы получить бандл, это как по мне дичь. Так что просто забиваем и делаем лайфхак. Покупаем себе косу за соточку и наслаждаемся. Что самое прикольное, у этой косы есть особые эффекты, особые анимации и все это стоит реально 100 рублей. Я считаю, что это вообще топ-1 сегодня. Списка, но все остальные сеты, которые будут, они будут базироваться именно на этой косе. То есть, лучше сначала покупайте ее, а потом уже смотрите все остальное видео и дополняйте ее чем хотите. Ну и третье место рейменс of the Eventide Опять же, этот сет фуловым стоит меньше сотки, а если брать по отдельности, то вообще копейки. Но ну и с косой в целом сочетается неплохо. Что еще хорошо, вы можете попытаться как-то намиксовать эти сеты, которые я показываю, и собрать что-то свое из всех этих запчастей. Правда, это уже будет на любителя. Я вот пробовал пару вариантов на фантомке, и такие выкрутасы на самом деле не очень-то тут работают, потому что у каждого сета какой-то свой стиль, какая-то своя история, и если их все намешать, то ну получается такое себе. Хотя возможно у вас выйдет что-то получше. Ну и заканчиваем, последний набор, Blue Друуд Guard. Вот здесь вот как раз мне пришлось подмиксовать, потому что пласть здесь правда какое-то лютое говно, на спектру смахивается. Так что его я выкинул и воткнул вот этот вот шахматный. Тоже конечно не самый лучший выбор, но но, как по мне подходит куда лучше. В целом же сет действительно годнейший, особенно если брать во внимание цену. Но ну, а с нашей косой он становится еще лучше. Вообще, если бабок мало, то берите сразу косу из всего сегодняшнего видоса, а потом уже все же хотите. Потому что плащи, всякие пояса, ботинки это конечно классно, но вот оружие это по-моему ну, самое главное и вряд ли кто-то будет с этим спорить. А лучше косы, ну на фантомку ничего-то и нет. Тем более, что здесь анимация, эффекты и прочее диез за 100 рублей получилась прямо какая-то реклама альянсов потому что именно от них этот сет выходил с ты косой но ну на этом все покупайте косы собирайте сеты и все у вас будет круто с вами был канал топ дота подписывайтесь на меня чтобы не пропустить свежие видосы и чекайте предыдущие выпуски бич закупки вот здесь вот прямо на экране вот слева вверху там справа деньги еще не знаю в общем все чекайте они все на экране а я побежал скоро с вами увидимся кстати советую зайти на мою вк страницу там есть итоги пары розыгрышей, которые я пропустил по тем или иным причинам. Удачи!